Всем добрый вечер. Делимся с вами новостями касательно именно нового события, которое снова возвращается. Ultimate Empire Down 2022. Окончательное вскрытие Империи 2022 возвращается. Присоединяйтесь к нам на эпическом мероприятии с участием всех звезд На этом десятилетнем этапе создатель сообщества Камиказе 78, CMDRQ Sirius и Wintergaming встретится лицом к лицу на полях сражений Аураксис с армией за спиной. Наши гости примут командование Республика Земля, новым конгломератом и суверенитетом Ванна в окончательном испытании на прочность. Какая империя добьется победы и получит право хвастаться в течение следующих десяти лет? Узнайте 20 ноября во время специальной прямой трансляции, организованной организатором мероприятий htv.tv.tv.netside2. Более подобная информация приведена ниже. Познакомьтесь с капитанами ваших команд. Камиказе 78. Новый конгломерат Twitter, YouTube. Там ссылки. Вот дальше синдер seriousриус республика земля twitter Twitch, youtube вот. Terran republic тут новый конгломерат Terran republic и зимние игры суверенитет ванну Твиттер, Twitch, youtube вот ванну помните мы делали стрим по именно играть за ванну и, конечно же, расписание мероприятий. Финальная схватка империи начнется 20 ноября в 2 часа дня по восточному времени, 11 часов вечера по центральноевропейскому времени. Четыре главных события проверят мощь наших трех команд. Победы подсчитываются во время каждого из приведенных ниже событий, чтобы определить, какая из них является окончательной империей. Обязательно посмотрите трансляцию, чтобы увидеть послематчевое интервью с капитанами команд. Битва за бастион, воздушная. Каждая команда поднимается в небо в масштабном воз... воздушном сражении с ограниченными жизнями. Битва с колоссом, доспехи. Команды проверяют свою храбрость и металл в битве доспехов колосса против колосса. Неповиновение на Сона. пехота. Трехстороннее пехотное сражение в самом сердце Хосина. Предупреждение блокировки контин... континента. Империя подвергает лидерству и стратегии испытаний в этом последнем испытании боевой готовности. Так, мы должны вам показать. Так, а вот сейчас. Трансляция от Arsch TV. В этом году у нас есть специальный приглашенный телеведущий. Настройтесь на нашу страницу Twitch и наслаждайтесь полной трансляцией, которую ведет приглашенный стример Arish TV. Подписывайтесь на Рши ТВ, в Твиттер и Twitch. Вот. Your host, Рши ТВ. Ultimate Empire Sheldon. Дальше. Организаторы событий. Pointside Battles. Организаторы мероприятия. Это специальное мероприятие проводится при поддержке Planetside Battles. Эти удивительные организаторы мероприятия, члены сообщества, присоединятся к битве в качестве подкрепления для каждой империи и будут транслировать события на Twitch-каналах Planetside Battles. Покажите свою поддержку, подписавшись на PSB, Twitter и Twitch. Отметьте свой календарь, солдаты, и обязательно зайдите Twitch.tv, Конец сайт 2, 20 ноября в 2 часа дня по североамериканскому времени, 11 вечера по центральноевропейскому времени. Давайте сделаем этот десятилетний рубеж запоминающимся. Это все, что мы вам хотели рассказать и показать. Надеемся вам понравится и наслаждайтесь, приходите 20 ноября. Участвуйте и смотрите стримы на твиче. И следите за информацией новостями на Твиттере. И также, если что, мы вам тоже будем сообщать при возможности.